Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это обзор общих астрологических тенденций для знака Близнецы на август 2021 года. Вы можете смотреть этот прогноз по своему солнечному знаку либо по знаку вашего асцендента. В первую очередь хочу сказать, что ваш управитель Меркурий — в августе является самой активной планетой в плане аспектов. Поэтому, безусловно, в августе жизнь будет быть ключом. Это месяц, когда э, требования к вам повышаются. Э, ну, важно быть активным, важно решать вопросы по мере их поступления. Э, и вы действительно можете почувствовать, будто бы вот, э, очень много дел, которые фоново присутствовали в вашей жизни, начинают активизацию в августе, и будто бы все сразу нужно решить, и каждый, вот, каждая сфера жизни требует вашего внимания. И ощущаться это будет буквально с первых чисел, с первого по шестое число. Меркурий будет в соединении с Солнцем, но также будет оппозиция к Сатурну и квадратура к Урану. А позиция будет на оси третий-девятый дом, поэтому в начале месяца может быть необходимость решить бумажные вопросы, отправиться в поездку, может быть что-то важное, связанное с обучением. В любом случае ось третий-девятый дом — это также ось коммуникации, поэтому очень важно будет обсуждать все те вопросы, все те темы, которые будут возникать и которые будут вас беспокоить. Поэтому не забывайте, скажем так, обращаться к специалистам, обсуждать не только вот какой-то вопрос с Вашими близкими, но и с людьми, которые компетентны именно в этой сфере. С 1 по 3 число будет ощущаться аспект Венеры и Урана. Это может дать неожиданные события, связанные с Вашим, Домом, семьей. это может быть приезд кого-то к вам в гости, это может быть необходимость быстро съездить э, к родителям по каким-то делам. В любом случае в этот период э, вы можете даже ощущать тягу и ностальгию, посетить те места, в которых э, вам было когда-то хорошо и комфортно. 8 числа будет Новолуние во Льве в вашем третьем доме. Новолуние — это всегда возможность начать что-то с нуля, попробовать что-то новое, перезапустить какой-то процесс. И Новолуние происходит в знаке Лев. Это знак, который отвечает за любовь к жизни и за яркое проявление себя. И вы можете начать, какую-то интеллектуальную деятельность, например, вести свой личный блог, рассказывать о чем то делиться опытом. Это период, когда вы можете принять решение научиться водить автомобиль. Это может быть решение, связанное с поездкой куда-то. К слову, бумажные вопросы тоже очень хорошо решать по данному новолунию. 10-11 число — это очень эмоциональные дни, так как Венера будет в аспекте к Нептуну и Плутону. И в эти дни вы можете испытывать преизбыток даже каких-то чувств, что то может вас тревожить, либо не устраивать. И аспект будет затрагивать вашу сферу семьи и сферу карьеры и работы. Поэтому может быть ощущение, что вам нужно присутствовать и там, и там, что требует вашего внимания и там, и там. Учтите, что этот аспект ощущается не только вот в дни, когда он точный. Поэтому некоторые влияние, тенденции этого аспекта может ощущаться с 6 по 14 августа. То есть это дни эмоциональные. К тому же, может еще одна тема Венеры проигрываться — это финансы, то есть необходимость решать какой-то важный финансовый вопрос. Это могут быть покупки для дома, семьи, или же необходимость решать финансовый вопрос на рабочем месте. 11 числа ваш Управитель Меркурий переходит в Деву и будет находиться в этом знаке по 30 августа. И Дева ⁇ это знак силы Меркурия, поэтому вы можете в этот период ощущать себя уверенными в чем-то. Так как Дева в вашем четвертом доме, то это может быть вот ощущение, что вы на своем месте, что вы делаете то, в чем вы уверены. Вы можете ощущать сильную поддержку ваших близких, семьи, родителей, родных людей. И в этот период вы можете быть на связи с теми, кто вам дорог, и это будет вас здорово мотивировать что-то делать. Также это очень хороший период для того, чтобы покупать недвижимость, продавать, переезжать, либо решать важные бумажные вопросы, например, что-то связанное с квитанциями и оплатами. С 11 по 14 число Меркурий будет в оппозиции к Юпитеру, в этот период тоже может быть необходимость куда-то съездить, может быть даже конфликт с кем-то из родных, но это больше как спор, когда каждый остается при своем мнении, но при этом вроде бы есть желание переубедить другого. Плюс данный аспект может давать склонность к тому, чтобы преувеличивать то, что вы слышите, приукрашивать. Поэтому не стоит верить на слово в этот период, особенно если речь идет о рабочих вопросах. С 16 августа по 10 сентября Венера будет находиться в знаке Весы в вашем Пятом доме. И это очень хорошее время для того, чтобы съездить на отдых, в отпуск. Это прекрасный период для э, романтики, любви, для начала новых отношений. В целом это период, когда вы больше, чем обычно, можете радоваться жизни и находить эти поводы для радости. 19 числа Меркурий будет в соединении с Марсом. Это аспект активности для вас. И причем активность физическая именно. То есть это может быть даже желание начать заниматься спортом, посещать спортзал, либо купить абонемент. По данному аспекту может также наблюдаться и конфликтность. Старайтесь все-таки не начинать вот разборки на таком аспекте. Но в то же время может быть и желание высказать то, что вас очень-очень давно не устраивает так как соединение в вашем четвертом доме семьи то есть риск поссориться с теми кто дорог вам поэтому старайтесь этот момент учитывать и старайтесь все-таки не доводить ситуацию до предела все-таки венера в весах должна помочь достичь баланса и э, решать любые вопросы мирно. Несмотря на то, что 19 числа будет соединение Меркурия и Марса, но ощущаться этот аспект может вплоть до 24 августа. 20 числа Меркурий будет в Трине к Урану. И вообще 20 числа августа это очень интересное время, так как 20 числа Уран разворачивается в ретроградное движение в вашем 12-м доме. Поэтому могут происходить такие ситуации, будто бы из ниоткуда. Например, объявился вот человек, с которым вы долго не общались, вы получили сообщение из-за границы от человека, с которым давно не виделись, либо пришло предложение куда-то далеко съездить. В общем, это период, когда вот жизнь будет вас удивлять. И вот как раз 20 числа Меркурий в аспекте Курана может дать какой-то контакт, связь, весточку, разговор, который сильно поменяет вашу жизнь. В этот период могут возникать новые шансы, возможности. Старайтесь это все не упускать, но при этом не спешите. Действуйте продуманно. 22 числа будет полнолуние в Водолее в вашем девятом доме. К слову, в прошлом месяце полнолуние тоже было в Водолее. И такой большой акцент на Ваш девятый дом может действительно дать огромное желание съездить в другую страну. Это может дать желание обучаться, решать бумажные вопросы. Девятый дом связан также с авторитетом, поэтому может быть желание проявить амбиции на рабочем месте и получить новую должность. Для Вас вот эти… Летние месяцы подходят для того, чтобы заниматься карьерой. 23 числа Венера будет в аспекте к Сатурну, и это хорошее время для того, чтобы встретиться с людьми, которые вам дороги, и дружба, отношения с которыми проверены временем. И особенно вот если вы в течение месяца не будете находить времени для того, чтобы… Иметь вот такие встречи душевные, то в конце месяца стоит все-таки этому уделить внимание. 25-26 число могут оказаться для вас довольно-таки сумбурными днями. Это из-за аспекта Меркурия к Нептуну и Плутону. Учтите этот момент, может быть, путаница в делах, может быть, вот ощущение загруженности делами, поэтому старайтесь все-таки разгрузить